Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Сегодня я буду делать вместе с вами вот такую серединку из бусин. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла бусины белого и сиреневого цвета. Их диаметр 4 миллиметра. Еще я взяла фетровый прямоугольник, его размер полтора сантиметра на четыре с половиной. Еще понадобятся булавочки, на которые я уже одела нужные бусины. Вот первый ряд у меня будет идти 4 белые бусины. Второй ряд – три бусинки сиреневая, белая и сиреневая. Третий ряд – все четыре бусины белые, затем ряд из трех бусин белая, сиреневая, белая, а затем ряды будут повторяться. В таком же порядке. Я вам советую вот так заготовить бусинки. Приклеивать я буду клеем момент кристалл. Это универсальный клей, а у вас может быть любой другой. Наношу клей на небольшой участок фетра, причем наношу клей щедро, но без особого фанатизма. и теперь буду приклеивать в уже названном мной порядке второй ряд кладу так чтобы центральная бусина из трех поместилась по центру предыдущего ряда вот здесь то есть бусины располагаются в шахматном порядке. Третий ряд тоже бусины в шахматном порядке идут. Таким образом между рядами нет просветов. Закончилось поле, которое было уже обильно смазано клеем. И я наношу клей на следующий участок. Этот клей быстро впитывается в фетр, быстро высыхает, поэтому большую площадь обрабатывать клеем я не советую. Конечно же бусины нужно пришить ниткой, но это займет гораздо больше времени и поверьте мне, не так аккуратно будет все выглядеть, то есть чтобы пришивать ниткой надо иметь опыт работы с такими изделиями. Ну и посвятить много времени этому занятию. А таким способом можно сделать очень быстро и достаточно аккуратно. Остается приклеить последние два рядочка. Вот все ряды приклеены. Теперь я просто придавливаю бусины, прижимаю плотно к фетру, а между собой их поддавливаю с обеих сторон к центру. Ну все, теперь можно оставить подсыхать. Клей, а в результате у меня получается 4 сантиметра длина серединки клей уже высох можно вынить все булавочки и иголку теперь я аккуратно срезаю лишний фетр ножницы ставлю под углом, чтобы как можно ближе к бусинам срезать фетр. Огнем обрабатываю боковые стороны и торцовые. Фетр поджимается и практически его не видно на серединке. Все получилось аккуратно и красиво. А эта серединка сделана из бусин. И стразов диаметром 3 миллиметра. И сделан точно по такому же принципу. Потом можно будет серединочку подклеить на нужную ленту. Вот серединка сгибается. Ее можно перегнуть через палец. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот так. И она хорошо после этого гнется. На бантике будет смотреться очень хорошо. Поставим на такой бантик, к примеру. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии под роликом. С вами была Ирина. До новых встреч!